Ребят, всем привет. Всем привет. Сегодня мы сделаем обзор цен на различные автомобили авторынка «Зеленый угол». Покажем, расскажем, как обычно. Говорите, Саша. Ну и посмотрим, что у нас по наличию автомобилей, потому что поступает много вопросов, куда делись машины, если вообще машины на авторынке «Зеленый угол». И машин очень мало. И их везут, где-то едут, где-то еще что-то. Не могут никто, прям жалуются продавцы, что не могут купить в Японии, потому что все дорого. И еще вот этот нюансик с юрлицами, которые машины непроходные. Это вот Форестеры, 14-13 год, которые везлись на юрлиц. Вот Сиренова такие тоже везлись на юрлиц. Сейчас они таможатся через Москву, то есть документы выдаются через Москву, поэтому надолго задерживаются. Вот буквально вот этот Форестер, мы сейчас о нем расскажем, документы не могли получить две недели, только вчера получили. Поэтому вот идет задержка с автомобилями. Давайте посмотрим Велфаер. Э, Гибридная версия. Кстати, стоимость на него кусается 2,5 миллиона рублей. Уже показывали такие автомобили не раз. Очень хорошая комплектация. Электросиденья кожаные э, кожаные сидения. Большой просто огромный монитор, куча всевозможных бардачков, подогревов, кожаный руль, всевозможные подсветки, электро двери есть комплектация. Здесь не знаю, задняя дверь электро или нет кресла. Не знаю, можно сказать, с массажем. В таких автомобилях, наверное, нужно ездить сзади, а не водителем. Второй дополнительный монитор, климат-контроль, у него по кругу идет подсветка которая меняет цвета места здесь поверьте предостаточно что на втором ряду сидений что на третьем ряде сидений есть комплектации где а, идет пульт ну пульта здесь к сожалению нет комплектации не то вот здесь встроены у нас розетки сидения двигаются практически на упора вперед здесь вот такого плана кармашки они откидываются задняя часть автомобиля также установлены сонары камера заднего вида а третий ряд сидений тоже у нас двигается в положениях вперед назад сзади розетка подсветка вот здесь вот такие вот ниши тоже мы туда что-то можем с вами положить как видите сиденье у нас а, прячется до да, по бокам шторки японские встроенные сзади два подстаканника вот так, таким образом поднимается у нас шторочка и крепится ну естественно это дуйки обдув на третий ряд сидений шикарный конечно автомобиль родное тойотовское литье оригинальная размер резины 225 60 на 17 массивная дверь shielding wildfire старт стоп подогрев руля пробег 102 тысячи на автомобиле поверьте места здесь очень много широченный подлокотник и огромный бардачок 2 миллиона пятьсот десять тысяч рублей стоит данный автомобиль и вот здесь потолок потолок стоечки но ну, знаете, ткань такая мягенькая идет то есть пластика пластика практически в автомобиле нет круиз-контроль полный мультируль 2 миллиона пятьсот десять тысяч следующий автомобиль это toyota voxy гибрид кстати вот кто-то звонил спрашивал да реально ли найти за миллион 150 миллион двести да реально но в таком состоянии он не будет вот вам пример стоит 1 миллион триста сорок тысяч рублей но почему так дорого потому что когда покупали машину на аукционе думали то что это комплектация керама, она отличается по переднему бамперу но оказалось просто мененный бампер комплектация простая оценка на машине там должен лежать аукционный лист 4 балла пробег 90 тысяч вот и прикидывайте 99 наврал немножко. вот и прикидывайте сколько должен стоить хороший нормальный автомобиль видите 4 балла cc а, здесь идет руль мультируль двойной климат контроль ну в принципе все по стандарту тут а, все по обычному, по обычному вот дальше значит есть комплектации где две электродвери но основная масса это конечно идет левая дверь электро кстати вот на всех автомобилях если идет электродверь, она почему-то если идет одна электродверь, то она идет с левой стороны по моему в предыдущем видео показывали да как раскладываются сидушки ну здесь можно откинуть третий ряд сидений сидушка то двинуть вперед спинки откинуть и в принципе получается кровать багажник здесь не будем показывать потому что вот здесь стоит оборудование так стоимость автомобиля 1 миллион триста сорок тысяч рублей и немного я напутал здесь не то что менее на бампер он просто идет в обвесах это все идет заводское следующий тоже идет микроавтобус это уже Nissan Serena 2 литра они все двухлитровые 925 тысяч рублей все автомобили идут коробка передач вариатор есть гибрид есть передний привод есть автомобили 4WD вот эта комплектация неплохая Highway Star вот сквозь тонировочку вижу в багажнике что-то у нас лежит. Стоит у нас тут велик. Можете, пожалуйста, оценить. Объем багажного отделения Но чтобы засунуть сюда велик, нам пришлось не нам пришлось, а э, кто клал сюда велик, пришлось это двинуть. Второй ряд сидений. но я думаю, даже два велика туда можно засунуть. Родное ниссановское, штатное литье. Хорошая э, резина. Размер резины здесь стоит 195 60 на 16. Хэйвэй Стар идет у нас с обвесами, ну не только Хэйвэй Стар. Комплектация хорошая, должно быть две электродири, до да. Другого плана сидения в этой комплектации по передней части идет. Ну, я не знаю, надо повторять не надо, наверное, в каждом видео уже много про это сказано, то что очень много, очень много идет пластика. <как> Особенность такая данного автомобиля, вот эта средняя сидушка с бардачком, она ездит, то есть мы можем поднять, сюда, конечно, третьего человека не посадить, но тем не менее прикольно где-то покататься можно, кого-нибудь посадить и Можем отодвинуть ее до конца туда до упора. У нас образуется проход на второй ряд сидений. Большая магнитола, климат-контроль, как я уже говорил, вариатор, комплектация датчик пристолкновения. Ну, на ниссанах он как-то непонятно работает. По месту <coughs> в рекламе не нуждается место. Складывание зеркал, регулировка зеркал, еще один бардачок там бархат какой-то включение датчика движения по полосе туманочки стоят штатные а датчика дождя на автомобиле нет 925 тысяч стоит данный автомобиль highway star дальше переходим к кроссоверу собору форестер 2013 год дори стайл тоже на штатном литье на хорошей резине 1 миллион двести тридцать тысяч рублей и автомобиль еще не чистили вот он в таком состоянии ну, может быть его конечно помыли в таком состоянии пришел с японии давайте посмотрим на салон Сзади есть шторка что-то тут у нас устанавливали какой-то регистратор вот, примерно вот Таком состоянии какие-то японские штучки валяются, какие-то болтики в общем, автомобилем будут заниматься. Так, багажное отделение. А, кстати, мы отсюда можем сложить сидушки. Вот таким образом. Есть прикуриватель. О, не прикуриватель, я же обещал не говорить прикуривать, не говорить розетки. Субарики три розетки. Это в багажном отделении. Ну и остальные сейчас покажу минус. Минус субаря. Видите, вот ступенька такая у нас образуется неудобно но сиденье у нас регулируется в двух положениях вот так мы можем сделать сзади место в принципе всем достаточно роль кожа но ну, у всех у них кожа но ну, здесь такое ощущение что руль идет перешитое электросиденье аукционный лист тоже лежит 4 балла по кузову смотрите он просто идеальный пробег 125 тысяч два подстаканника x-mod подогревы второй прикуриватель здесь вот такая вот перегородочка удобно идет и третий прикуриватель в бардачке спрятался болячка этих автомобилей это рулевая колонка рулевая рейка бардачок баллоник там лежит стоп x мод ну ребят хорошая комплектация хорошая замены указаны японец маслом менял ну вот здесь видите тоже то есть автомобилем нужно будет заниматься чистить 1 миллион двести тридцать пять тысяч он стоит штатное тоже литье размер резины резины девятнацатого года размер 225 60 на 17 это штатный родной размер следующий идет минивэн это дает сиента есть 4 воды есть гибрид есть передний привод вот автомобили тоже полюбили вот эти автомобили за не знаю за внешний вид за там, комфортно за эксплуатацию то есть надежный хороший автомобиль у них интересные салоны хорошие комплектации вот все хотел показать вам сейчас покажу смотрите третий ряд с левой стороны он сейчас разложен и обратите внимание куда прячется сидушки. они заезжают под второй ряд удобство значит для третьего ряда колонка подстаканник ну, в принципе все но место место маловато здесь как ни крути взрослому мало здесь места будет Пректация две электродверки. Вот таким образом это делается. Оп. Тоже полный мультируль. Автоматические стеклоподъемники, микрофончик. 880 тысяч рублей соник есть аукционный лист есть 4 балла пробег 100 тысяч окрас задней левой двери заднего левого крыла в данном автомобиле сегодня суббота но видео выйдет скорее всего уже завтра вот видите как бы ну ряды такие есть пустые немного не то что немного а действительно машин мало nissan жук 2017 год серый цвет вот все автомобили практически кроме сиенты были на штатном литье 920 тысяч рублей ну вот если честно жуки как-то ну, не особо их берут я уже не помню когда последний раз у нас был поиск именно жука тоже чистейший салон все на месте ручка открывается как на везере как на все высоко мне это не нравится сзади мне не нравится то что мало места для задних пассажиров комплектация простенькая идет в салон вот в салон садишься такой приятно пахнущий Никакой там, ни вонючка, ничем Не пытались какой-то запах скрыть. Ну, реально клево. Аукционный лист. А, распечатка, распечатка. 31 тысяча пробег, ребят. 31, 4 балла. Кузов целый. Как-то вот мне некомфортно в нем сидеть. Вот честно. Я не знаю почему. Такой какой-то женский автомобиль. Сел как-то вот... Ну тесно, тесно, коленки как-то вот куда-то упираются. Не знаю, я ни в коем случае не хочу обидеть владельцев этих автомобилей, но мне он не нравится. Дальше идет у нас седан. Это Марк x черный цвет. Как многие любят. Ну, допустим, я его ненавижу. Тоже на штатном лете 1 миллион триста шестьдесят тысяч рублей. Он стоит. Автомобиль тоже только пришел, то есть занимается его чисткой. Таких автомобилей мало. Марки Крауна мало. Сиденье с кожаным вставным. Ну вот посмотрите, да, вот в таком состоянии пришел автомобиль с Японии. Бесключевой доступ. Кожаный руль. Марк X. Желтая строчка прошита вот. Оп. Снежный режим, отключения антибукса, подстаканники, бардачки. Что здесь только нету? Какие японцы молодцы. Ну здесь сел, конечно, провалился. Два с половиной, да? По-моему, да. Два с половиной литра. Он 2016 год. Airbags, тут airbags. Сзади надо посмотреть. Не помню, есть там airbags или нету. Японская какой-то вонючка. Аукционник лежит. Аукционник, аукционник аукционника еще нет черным цветом конечно клевый, шикарный но за ним нужно следить ухаживать дальше у нас еще идет один седан это аккорд гибрид фары линзы 2 литра 2014 год тоже штатное литье цвет такой молочный интересный напишите в комментариях какие цвета автомобиля вам нравятся брызговики хром массивная дверь ну, здесь конечно посерьезнее будет То есть, пластика уже меньше бандитам, да климат мультимедиа бортовой компьютер здесь 180 большой бардачок aux usb 12 вольт розетка аукционный лист есть 54 тысячи пробег так ребят но ну вот видно плохо вроде 2x на заднем левом крыле W2 по левой стороне и W2 заднее правое крыло три с половиной балла 1 миллион двадцать тысяч пищалки очечница ну, знаете вот очечницы такие делают я не знаю мои очки сюда влезут не влезут так оп. Ух ты, влезли. <laughs> ну, есть э, такие более менее нормальные, да, бардачки? А есть прям маленькие какие Не знаю, какие очки туда ложить нужно. 1 миллион 220 тысяч. А, еще один серьезный автомобиль. infiniti Ну это инфинити не санфуга, 15 год, 2 литра два с половиной а не 2 литра камеры кругового обзора светлый салон сонары хром фуга резина данлоп штатное литье размер 245 50 на 18 колесики тоже не дешевые идут комплектация не богатая но тем не менее не, не самая плохая кожа электро! Управление режимами езды. Часик, смотрите такого плана. Что у нас здесь есть? Круиз, гудок мощный. Бардачок на замке есть аукционный лист. Мы не пробивали вот эти аукционные листы, но по идее, по идее, они должны быть все честные. То есть кому интересно, можете пробить. Пробег 147 тысяч, оценка 4 балла. Ну, у 3 какие-то были по правой стороне. Надо смотреть. Здесь салонный фильтр менялся. Надо разобраться, или на 120 менять надо, или скорее всего поменяли на 125 тысячах Огромный, просто нереально огромный штатный монитор идет. Багажник. С кнопочкой нас открывается. Багажник тоже, я вам скажу, неплохого объема. Лопаска. Таких автомобилей единицы. Санары по бокам идут обвесы, камера кругового обзора, 4 камеры должны стоять. Давайте сегодня, на сегодня будем заканчивать. Возьмем еще один автомобиль. Опять же, многие хотят фитов. Да, сколько стоит фит? Вот вам пример. Комплектация S. То есть это штатное литье, это обвес, темный потолок. Ну и по салону тоже там есть различия. Гибрид. Дворник, камера заднего вида тоже есть. Видите, 765 тысяч. Другого плане, плана сидения, другого плана вставки здесь идут аукционник. Ну, вот это родной аукционник. А, замена переднего левого крыла, покрас, окрас двери. Но тем не менее дали почему-то четыре с половиной балла автомобилю. Пробег 85 тысяч. Здесь уже, вот здесь не получится показать, как они поднимаются. Данкраатрим комплект. Ну, на гибридных версиях так называемой ниши Тазика у нас нет. Вот здесь тоже было все автомобилями заставлено. Это вот только одна стоянка. Ключи бери не хочу. по тут даже отфелал, у нас ключик лежит. Ну-ка, заведется он? Да, завелся. А, ну что он здесь показать? Круиз-контроль, подогрев дворника, складывание зеркал, управление меню, 85 тысяч пробег, мультимедиа, сенсорный климат-контроль, темный потолок, подсветка. Здесь подсветки у нас нет. Здесь идет робот. заднего вида есть вот и особенность не только этого автомобиля до да, гибрида у них нету парковки на ручке переключения передач там везель взять при взять знаку взять еще что нибудь взять у них есть просто кнопочка на кнопку нажали машина встала на парковку ладно глушим замечательный автомобиль Итак, Honda Fit. Honda Fit 2015 год, полтора литра, гибрид С-комплектация 765 тысяч. Давайте хорька еще захватим. Хорошей комплектации 16 год, 2 литра, не гибрид, 4 воды, 2 миллиона 150 тысяч. Посмотрите просто на его внешний вид. На таком автомобиле вы будете выделяться, но как сказать, какой это вот неполноценный кроссовик Почему не полноценно? Какой-то он какой низкий идет. Сзади саббуфер, чистейшее багажное отделение Два положения открывается. Кожаный салон. Хром ручки. Хром по низу идет. неудобно мне рукой сзади дуйки для задних пассажиров тоже вставочки такие интересные под дерево здесь здесь все по стандарту идет 2 миллиона 150 тысяч мы сейчас сняли Машины у одного продавца, вот стоянка большая и делятся прям секторами, у каждого свое место, где стоят машины. Получается вот это, то что мы снимали, это один продавец, там другой продавец. И на стоянке может с десяток продавцов есть. В общем это везде и на всех стоянках. Вот, ну, а на сегодня все, будем с вами заканчивать, не забываем подписаться и поддержать нас. Всем пока. Всем пока.